Следующая часть, задачи касается определения... Следующая часть задачи касается определения скорости точки. Скорости точки M. Естественно, опять мы можем задать вектор скорости, но если мы не геометрическим способом решаем не графическим, то мы можем задать его либо как набор координат на какие-то оси. Ясно, что у нас речь идет о двух системах координат. Значит, либо так, либо так можем задать. Либо мы можем задать опять-таки, как что? Как модуль плюс что? Направляющий косинусом. В какой-то из этих и так далее. В какой-то из этих координат. Э, систем координат. Естественно, что в нашем случае, поскольку у нас задано, напомню, что нам дано было, задан радиус-вектор в подвижной системе координат, нам лучше использовать, вспомним то, что мы делали в начале, нам лучше использовать какую? Вот эту формулу, только не для неподвижной системы координат, то есть векторное произведение омега на r использует. А для подвижной системы координат. Вот эту же формулу. Поэтому давайте мы ее здесь и применим. Итак, мы рассмотрим вектор v. Как вектор, значит что? Векторное произведение с уже найденной нами угловой скоростью на радиус вектор. Все это, повторюсь, в какой системе координат, в подвижной системе координат. То есть, мы вычислим просто определитель и ЖК в первой строке. Но, повторяю, и это у нас касается подвижной системы, Ж подвижной системы, и Z подвижной системы. Здесь у нас будет мега КСИ, мега извиняюсь, и здесь у нас будет и то z точки момент равна 1 отсюда если мы будем решать соответственно увидим равняется просто равняется напишем раскрываем определитель для вектора и Си у нас что будет? Вот это на это. Вычеркиваем, значит, эту строку. Этот столбец остается. Вот у нас определение. Определитель этот составляем. Это что будет? Омега ИТА умножить на Z. Минус омега Z умножить на ИТА. Минус. Второе место у нас нечетное. Значит, что для G, для ИТА умножаем на что вот вычеркнули вот вот минус вот вот то есть омега кси два раза о умножить на z минус омега зита. умножить на кси. плюс третья у нас к z вот вычеркнутая вычеркнули строку вычеркнули столбец вот остается это произведение минус это то есть омега Кси на ита минус омега ита на кси. Все. Теперь мы имеем. Вот у нас значит в на подвижную. Вот проекция в на неподвижную подвижную абсциссу, ординату и вот проекция в на подвижную аппликату. Вот эти значения в скобках. Таким образом мы выразили вектор скорости в. В его проекциях на оси подвижной системы координат. Они равняются... Вот эти значения. Омега и на Z минус омега Z на i Здесь, а минус здесь не надо забывать, здесь минус знак стоит минус омега кси на z минус омега z на кси и здесь с плюсом омега кси на ита минус омега ита на кси. Подставляя данные, которые у нас имеются. Либо условия задачи, либо по предыдущему решению. Омега ита у нас было 1,48. 1,48 умножить на зи, Зитто у нас было данные, на 5 сантиметров. Кстати говоря, надо будет не забывать, что мы в сантиметрах имеем здесь это число. Омега Кси у нас, что это? Омега у нас 31. Умножить на ита это у нас 2 сантиметра. И здесь минус. Омега-кси у нас минус 3,17. Умножить на z это у нас 5 сантиметров. Минус. Омега-z это 31. Умножить на КСИ. это 3 сантиметра. И здесь у нас омега-кси это... Минус 3,17 умножить на Ита это 2 сантиметра. Минус омега Ита 1,48 умножить на 3 сантиметра. Ну, если мы это вычислим, ну на глаз это сколько будет? Минус 60. Из полтора минус 7,5. То есть, есть где-то минус 50 с чем-то. А сколько, в ответе, в учебнике у нас стоит? Вот у нас стоит минус 50, да, минус 52,8. То есть это будет, значит, минус 52,8. Дальнейшие вычисления покажут, что здесь будет, что там, 106,2 и здесь минус 10,7. Все, мы ответили на искомые задачи, поставленный вопрос скорость точки М Мы определили в проекциях на оси подвижной системы координат. Отсюда мы можем вычислить модуль скорости, который равен, значит, повторюсь, теорема Пифагора. Только для этой системы координат. И будет эта величина равна чему 119. Да, напоминаю, не метр в секунду, а сантиметр в секунду. И здесь мы получили в сантиметрах в секунду. Направляющие косинусы находятся абсолютно аналогично. То есть, косинус направляющий для оси Окси, будет равен V проекции. Соответственно, разделить на модуль. То есть, будет равняться, например, в данном случае минус 52,8 делить на 119. То есть, приблизительно минус 0,444. Косинус направляющей вектора к подвижной ординате будет равен, опять-таки, в y на v, то есть 106,2 на 119, то есть он будет примерно равен минус 0,090. Чему минус? извиняюсь я не то переписал 0892 и косинус в подвижной аппликаты соответственно проекция на эту аппликату к модулю будет равняться минус 10 7 делить на 119 то есть приблизительно минус 0 вот где было 090 вот где оно и было. Ну вот определена скорость точки М. И нам осталось только определить ускорение точки М. Чем мы займемся в следующем фрагменте.